всем привет дорогие друзья с вами канал CryptoShark. в этом видео у нас на обзоре будет платформа называется хуктрон платформа запустилась 4 дня назад это очень очень хорошо потому что как говорится такие проекты бывают живут долго бывают живут недолго но так как он запустился только что хорошие шансы заработать хорошие деньги в общем что у нас здесь о хуктроне как они тут в принципе себя позиционируют как они пытаются работать Инвестиционная компания над, ну, работает над тем, чтобы зарабатывать деньги для инвесторов, которые вкладывают в них деньги, на волатильности разных криптовалют. Где-то мы такое уже слышали, но ладно, как бы вроде бы, как бы тема есть, на которую они могут поднимать бабки. Допустим, типа там мощные трейдера, которые шарят, где покупать, как продавать, короче, зарабатывать деньги, просто они из наших капиталов берут, как бы.. Люди с мозгами, но нет у них, допустим, денег, чтобы за свои торговать. И они, получается, торгуют в больших объемах за счет наших денег. И торгуют успешно, и берут потом нам эти деньги, получается, комиссию процент платят. За то, что мы в них вложились. Так, выгодное вложение, 2,4 на 7 работает. Как это работает вообще? Мгновенная регистрация, это само собой. Вкладываем бабки и просто получаем прибыль. Ничего, ничего сложного нет, здесь все максимально просто. Также какие у них тут инвестиционные планы идут. Также и проценты рисуются. Смотря от скольки до скольки мы вкладываем. Чем больше вкладываем, тем выше процент и меньше дней потом ждать. Ну соответственно, здесь вплоть до 15% это прям очень-очень круто. Партнерская программа дает нам 10% от суммы, которая была вложена вашим другом, либо кого-то там пригласили. То есть с этого вы имеете 10%. Ну, все короче, короче, прекрасно понимают, как, как это работает, а, как они зарабатывают, да, какие у них трейдеры, как бы историю сделали, все это есть. Но самый главный факт то, что а, на данный момент всего платформе 4 дня. Залетаем мы в личный кабинет. А, нам со старта 2 бакса дается. И также мы можем смотреть там сразу имейлы e и тому подобное. Кто сколько, как выводил денег работает четыре дня а, реферальная система то есть а, ссылочку дали человек зарегистрировался вы можете даже свои бабки не кидать просто кого-то пригласить который зарегистрируется по этой ссылке <coughs> соответственно сегодня денег зарабатывать себе немножко денежкой а, в общем ну пока платформа свежая в принципе, заходить можно сюда. Платформе 4 дня, я думаю, несколько месяцев ее хватит. Но, как говорится, лучше побаловаться месяц и вывести хорошие с этого, получается, скажем так, проценты. То есть, если даже там буквально там вложить, давайте глянем. 5% в день, контракт на 30 дней, да, типа... Какую такую сумму приемлемую взять? Ну, допустим, пускай там 10% в день на 24 дня. От 500 до 750 бариков сюда надо будет положить. Ну, или такой какой-нибудь, на 12% в день. То есть, грубо говоря, у вас, если вы 5-хат положили, 24 дня у вас в день будет 50 баксов капать, 10 дней 500 баксов, 20 дней у вас косарик уже имеется. И, соответственно, то есть ну и тут за 4 дня еще что-то накапает и вы можете вывести уже свои деньги плюс там то что заработали так что как по мне это нормальная тема можно но надо осторожно чтобы не получилось так что денег потом не будет также потом здесь настраивается вывод просто берете количество долларов который хотите вывести свой трон кошелек все тык за секунду деньги улетают все просто, все замечательно, как бы, можете попробовать, воспользоваться данной системой Hooktron. Надеюсь, это будет работать долго, надежно, тем более, сейчас, как бы, когда все это активно и популярно используется, крипта растет и все остальное, в принципе, тоже. Такие проекты, как говорится, живут долго и все здесь хорошо. Ладно, ребята, на этом у меня все, а, так что давайте да. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.